Доброго времени суток, с вами Желтый Мужик серия Микро-Мини-Подсказки После интенсивного серфинга в интернет особенно видео, пригодится программа абсолютно бесплатная очищение и оптимизация системы ссылочка под видео скачиваем сохраняем Запускаем, открываем вкладку «Опции», находим русский язык, готово. Я использую в основном две функции данной программы. Очистка. Нажимаем «Анализ», ждем пока здесь не появится какое-то количество файлов, которые нужно удалить. Нажимаем очистку. Я нажимаю очистку, как правило, три раза. Итак, анализ и очистка выдала информацию, очистка, может быть выдала, может быть не выдала информацию, еще раз очистка. Ну вот, что-то бы почистила. То же самое делаю в программе, вот в этой вкладке. То же самое, анализ, очистка, очистка, очистка. Вторую функцию, которую я использую, это очистка реестра. Поиск проблем, исправить. Перед исправлением вас спросят, хотите ли вы сохранить изменения. Я изменения делаю. На этом все. Чистого вам компьютера, быстрого серфинга. С вами был Желтый Мужик.